Принимайте. Сюда, говорю, иди, принимать будет. Иди сюда тоже, иди сюда. Итак, дамы и господа, доброе утро! Сегодня выдался солнечный денек. Внизу принимайте. четверг. А значит, а значит, Александр покажет мастерство владение, как не владение, разговоры жестами с крановщиком. Вот так. Итак, видим Александр выбрал замечательную позицию. С этой позиции видать и крановщика, и место, куда будет десантироваться вот этот кирпич. Так. А вот подоспели стропалья, трополя. Два хорошо обученных строполя под началом Александра. Так, Александр говорит на непонятном французском. Давай майну в натяжку тогда. Угу, что мы видим? Так, это же, по-моему, это майны. По майны. то есть немецкого вниз. Вот этот вертишок. А стрелочкой сдай майны еще. Он говорит, стрелочки сдай майна это значит стрелочкой вниз. Майны это вниз. Сандер филигранно, очень филигранно. У -у -у -у. Стропол, стропольщик Алексей занял выгодную позицию. Какие-то неполадки. Алексей применяет любую физическую на, на силу. Два, Раз, два, два, два три. три. Браво Александр, вот это владение. Владение с тропальными тропольщикими знаниями, блядь. Стропляем. Этот жест, вертишок, вверх называется. Тот, вверх. Вот угу. Он опять дает команду с трополям, непрекословно выполняет его приказы так а? алексей походу не Сюда въехал через все вроде въехал но это так кажется со стороны что он ехал но, на самом деле никуда ничего не ну, что там? всем день... вот александр передает всем привет меня там наверное не слышно всем всем добрый день сегодня будем показывать видео о сигналах стропольщика Первый жест, майна, вира, локоть под 90 градусов, везде всегда, локоть под 90, вира, майна, что у нас там еще дальше, поворот, вот локоть тоже под 90, поворот влево, поворот вправо, рука параллельно земле движется, это значит все, стоп, стоп. Что еще там да александр блестящий знание. под, локоть знания под 90, 90 локоть под 90 вниз как рэперы делают вниз это майна стрелочкой вверх это вира стрелочкой то есть стрела поднимается опускается и всегда надо, чтобы крановщик и стропольщик друг друга видели, чтобы никого-то не придавило и так далее. Да-да, это именно то, что я говорил в Вот такие жесты, вот такие основные сигналы. А окончание, то есть стоп? стоп вот я сказал, параллельно земле. А, все. Сюда же, в эту точку. Так. Затарка кирпича продолжается. Не видно Строполей. Строполей опаздывает. Походу сегодня кому-то въебут справку. Александр нервничек подгоняет Строполей и самым первым на место прибывает Стропольщик Алексей. Алексей. Алексей наводит порядок, подготавливается. У него сегодня очень хорошее настроение. Внимательно наблюдает, чтобы выбрать подходящую позицию для приема. Так, так, так, так. Стрелочки, Алексей, стрелочки. Алексей, есть. Точнейшие движения рук Мастерство, мастерство. Еще можешь майна стрелочкой. Александр общается жестами и не только жестами, свои жесты он ну, подкрепляет словами. Оп! Саша, один кирпич проебали, штрафное Меня. очко зарабатывает Александр, но своим профессионализмом Алексей Стропольщик Оп! берет ситуацию в свои руки, на счет у него все под контролем. Сейчас, сейчас, на счет 3 секунды, раскачь, пью. Алексей берет на себя всю силу кирпича. Опа! Вот это прыжок! Олимпийские чемпионы могут по позавидовать его физической подготовке. Так, команде с какие-то непонятки. Александр явно нервничает. Ну, Алексей, как всегда, вывозит. Вывозит. Молодцом, молодцом Алексей. Вот это подъем, блин! Все было очень на тоненького. Алексей сыграл на тоненького, так сказать. Паратен, мне тебя не Вить, поверни на паратен на блоки. Итак, сейчас Все, будет тяжелая артиллерия. Все. Ну ладно. Все, пиздец, не работать, пошло.